Охеру, FPS поставил. Я да, сегодня мы играем в Game, Гейм. Нет, почему-то открыт. Ладно, поехали. <музыка> Ладно, стены хранятся. Че не понятно. Ага, стены хранятся секрет Ну, бывает, стены немного сломаются. Подвинь что-то. Что? Че что? подвинуть, мрай? Че подвинуть, спасите? Ао! это? А, подожди, 7. 6 Два. А что это? А, это три был. А -мо. Я не знаю, что это. Я еще не дорос такое состояние. Ага, о, готово. Рисуй. чё а по бывает бивает. я заболел так что сегодня без ора я на это надеюсь только ты можешь каким-то что это значит а это мой поклонник мой клон. Клонник. Мой клонник, блин. М -м -м, клон. Клонник, блин. А что надо сделать? Подожди, только я могу покинуть эту комнату. Это мой поклонник. Да, то есть я. А вот. Ну... А, подожди, в смысле. Так, может, это было что? Оп, твою мать. Оп, твою мать. Ну, ладно. Полузунки. Хорошо. Неплохо. У меня. <пишись> <пишись> а, вы слышите эту музыку? Я думаю, вы ее не слышите. Надо ее тогда потише немного сделать. Куда еще тише? Она и так ее нет, пощища. 10 Лева. Пробую заново. А что? А, -а, а, И что мне делать? Подождите. Вверх это типа... Вот так. Либо чё, подожди. Не понял. Вверх, вниз, вниз. О, да, Рип. что это значит? Не понял. Понял. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. <связываю> Я проходил несколько левелов, буквально 10 штук, да, я больше-то не проходил. 2 и 5, Это чисто... Это игра, созданная мной. э М чистота. Что значит? Йо, давай бля. Понял. Удвоенные. Что удвоенные, согласны? А, -а прыжки. Грани. Грани чего? Бля, подожди, грани угла. Ч ⁇ Здесь две. Здесь тоже четыре. Здесь не понял. А, подожди, четыре... Шесть. А, шесть, логично, две, шесть и один. Да. Это вот такой вот способ. Так, ребятки, у меня тут технические шоколадки произошли. Стрелки. Чего? Стрелки чего? Ну что. Я умней. Оп, Подожди, дайте сансу настро. Подожди, она хотя чуть-чуть изменилась, да? У меня просто... Балади. Я крутой типа... Это башка за мной, -хо -хо. Меня срубила там ухо. Меня там Рил ухо срубило, мне кажется. Я еле выжил. Ухо отрубили, это пиздец. Ладно, копатель офлайн. Что копать? Опа. А. -а, -а, -а, -а. Что так можно было, что ли? Копатель офлайн. Выделение. Хорошо, хорошо. А, нифига, -а -а, какие продвинутые технологии. Продвинутые технологии. А. Ч ⁇ Твою мать, знаю, что это. У меня. Проходило это. Держи. Ч ⁇ держать? А, не держать, вот так вот. Ай, польта. Ой, твою мать. еще на сайт переходить. Ребята, мне нас, мне на сайт переходить. Чисто мне кто-нибудь прислал другой. да, Приходи на этот сайт. Что это вкусная точка. Майнкрафт, -то. где Google? Вот он Google. I hate this game. Help give me code. Угу. Mm -hmm. Что не нахожу. Придется ручками. Подожди. Гейм. Это как они запарились? Give me код. Вот он. Подождите, сейчас еще блоки упадут. Надо пропаркурить сначала все нормально Так, значит. два три семь восемь 9, и... 4, 6, и 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, Ребята, извините, что я такой немного удивил, но что де... делать, я больной, я больной человек, вообще-то, пенсию дайте, так, туловище, ручище. Ручище номер два. Все упало. Естественно. Человечек я и еще одно мое собрание. Не получилось собрать меня. Куда? Да. Оно телепортируется. Это этот, это тело тупица, это тело тупица. Подожди, это низкое тело тупица. Мне надо высокое тело тупица. Где его шорты? Теперь вот это, теперь вот это и вот эта башка. Подожди, я ч, правда так выгляжу? Да, интересно, рил так выгляжу, что у меня одна пимпочка. Так а как? Я создаю, вот я. Ч тебе не нравится. Ааа! -а -а -а. Дубль еще раз. <textbooks> ouais. Я понял, что не нравится. Бля, я не думал, что на этом левеле так надолго. ЛГ за счет Я ненавижу эту игру. Создатели хотели, чтобы я это сказал. но это сказали. Точнее, я. Ребят, может скачать эту игрушку. Она, к сожалению, не только на ПК. Но мне кажется, ПК есть у всех моих подписчиков, кроме... Людей, с которыми я учусь там леп. К примеру, у него Комп есть, но ему уже наверное лет 30 Опа Как говорит Был во времена Сталина этот компьютер Наконец-то Это рил, рил У меня эта пимпочка есть У меня Рил эта пимпочка есть Чего вы хотите? А, вы хотите, чтобы я типа вот так вот сделал? хо хо хо хо хо -пе Нет, хо значит хо вот так вот Перипапа Перипапа Подожди хо хо хо что не так же. Ну он большой. Это.. А-а-а. Что не так с курсором? Он хлеб-тупица. Хлеб-тупица, ч? одна дверь. А-а-а. ты также можешь в него войти. Хорошо. Он не сдался. Праздник сдался, а точнее, хера не помню. Ч он такая? Мне надо и тут... А! Так меня чтобы мне эта дверь затолкала в ту дверь. Опа! Оп! Готово! Сделай перерыв. В смысле? Вот такой. Рил. Смотри внимательно. Ролик уже на 15 минут. Ставим лайки. Подписываемся. А что не так? А, 4, 4, 5, 6, это то есть, а, чё? а 4, 5, я там написал вилку с то что, он написал просто и 6 да привет каналу Вилькусь опа ну да. ладно он на такой прекрасной летучей ноте мы с вами ребятки закончим потанцуем ладно все это конец серии ставим лайки на канал будем крутыми пацанами сотрудников поддержка канал, под видео всем удачи Make them